Пастила Белевская. Купить пастилу Белевскую в Воронеже. Папина лавка предлагает вам пастилу Белевскую. Более века хранят в Белеве традиции приготовления яблочной пастилы. Пастила изготавливается по оригинальной рецептуре, без добавок и ароматизатора. Пастила Белевская производится из натуральных продуктов, поэтому продукт считается экологически чистым и безопасным. Пастила Белевская. Купить пастилу Белевскую в Воронеже. Нажимайте на кнопку «Заказать». Подписывайтесь на канал, мы рады всем. Если вам понравилось видео, вы знаете, что нужно сделать.